день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего интересного арт расклада это арт расклад для всех знаков зодиака почему да как да что а где свечки ладно дорогие мои смотрите этот расклад призван для того, чтобы вдохновлять людей, для того, чтобы как-то настраивать на какие-то интересные нотки. На определенную неделю, с 20 по 26, я забыла сказать, да, июля, будет. Поэтому куда вам лучше перенаправить свою энергию, в какое русло, где лучше, как лучше и почему. Ну, немножечко мы вот на это посмотрим, для каждого знака затяг будет отдельно, поэтому, если что, времечко в описании. Здравствуйте, Овны! Давайте посмотрим, куда направить свой потенциал с 20 по 26 июля у вас. Ну три карты. Я же не, я же не могу просто так. Я не могу по одной карте. Это такая моя, ну наверное... У кого-то достаток, у кого-то недостоинство. Куда направить ваш потенциал? Интересная король, чаш, башни, шестерка, чаш. Однозначно на эмоциональный эмоциональный фон, возможно, для э, какого-то балансировки своих эмоций, возможно, вам понадобится, давайте, э, давайте немножко по-разному по я бы сказала, бы здесь с башней по-разному немножко бы сказала, у кого-то надо уравновешивать свои эмоции, у кого-то, возможно, уравновешивать чьи-то другие эмоции, причем, возможно, своим собственным примером, также здесь подходит. Здесь может также проигрываться, в принципе, для налаживания связей с вашими домашними людьми, для, возможно, какого-то дельного псали... совета психологической интересной помощи кому-либо. Очень сильно вам поможет. Также... также, также, также, так же, так же, так же так. Да давайте еще одно. Но ну, не могу я, а вот ну, перед, перед, вот этой, перед, перед, перед, перед, перед. Дорогие мои, вот здесь никого не купишь. Если кто-то... Да, энергия денег! Кто там говорил <свят> на стриме? Энергия денег. А вот не энергия денег, не энергия какая-то такая, чтобы вы кому-то что-то дарили, кому-то что-то покупали, что-то делали. Вот здесь энергия поддержки. Эм, и здесь именно потенциал, на, чтобы поддержать близкого, на, на то, чтобы поддержать также возможно какое-то психологическое состояние другого человека рядом именно ваша чувственная натура именно ваша какая-то я бы сказала чувствование вашего окружения вам очень сильно поможет угу. Но именно здесь не энергия денег, покупать никого вы не купите, а если попробуйте, то <свят> это может не очень хорошо как-то обернуться. Поэтому, возможно, кому-то правда нужна ваша помощь, поддержка, либо вам, либо вашему человеку помощь, поддержка женщина Женщина дорогая. Если у кого-то есть какие-то такие ситуации с мужчинами и тому подобное, возможно, кому-то понадобится ваша помощь психологическая. Психологическая психология, теплота, любовь, хороший вкусный ужин, домашний очаг. Дорогие мои, здесь все на чувствах и эмоциях у вас должно быть какая-то такая вот именно свою свой потенциал направляйте в чувственную сферу в вашей жизни на следующую неделю. С, с мужчинами, с женщинами, со всеми вокруг, с домочадцами также Покупать и что-то, а как у тебя дела, а уроки сделала все, спать. Ни в коем, ну ни в коем, ну не это, ну не это такая неделя, не такая неделя для этого. Здесь вот как-то надо мягче, здесь как-то вот такая вот, а что у тебя, а как у тебя, вот такая психологическая. Подружка, вы должны быть для всех окружающих и для себя, возможно, самой, возможно, также прислушаться к своим психологическим потребностям, которые вы хотите реализовывать. Поэтому вот здесь вот какой-то потенциал именно в психологии, в теплоте отношений, дома, любви, тепла. Поэтому, дорогие мои овны, спасибо вам. Поэтому погнали, далее. Здравствуйте, кто, кто, кто, кто, кто, кто, а, кто Зачеркнем, а то это. Телец! Здравствуйте, телецы, дорогие мои! Приятно, приятно приятно! Давайте посмотрим, м -м -м -м, куда направить свой потенциал? Куда направить свой потенциал? Ну, три карты. Если больше, то больше. Ох. Главное копать глубоко, и до истины. Вот это все нормально. Колесо двойка жезлов и солнца. Дорогие мои, направляйте свою энергию туда, где вы видите потенциал реализации. Но это то же самое, когда вы знаете, что для, как сказать, там... Ну вот, это, вот, вот эта фраза первая, а вот ее как-то вот донести нормально, чтобы это вот как-то сложно. Где вы видите какое-то развитие, возможно, потенциал в каком-то своем деле, хобби, работе, бизнесе, где имеет свой какой-то прогресс. То есть здесь именно как-то нахождение, как куда направить свой потенциал, потенциал можно направлять в любую сферу вашей деятельности раз. Но! той, которую вы видите какую-то реализацию, либо ту, которую вы хотите как-то усвоить для себя, возможно, в какое-то направление, возможно, что-то изучить для себя, но именно что даст какие-то плоды. Вот здесь немножко, я бы сказала, присмотритесь заранее, что может отыграться и как в вашей жизни. То есть, если вы, допустим, такой интересный человек, ходите в спортзал, посмотрите те спортзалы, которые, в принципе, действительно имеют какой-то свой потенциал развития, то есть не какие-то там, не начало, не, не обращайте внимания на начало, а обращайте внимание на то, что имеет развитие собой если вы хотите там допустим да вот с тренажерами тренерами смотрите на новый комфортный для себя какой-то не знаю люксовый интересный номер но при этом чтобы вы знали что он не бомжатский давайте дорогие мои ну не знаю это такой наверное, тупейший пример но м -м -м, давайте другой куда направиться свой потенциал на дело, то, которое вы видите ее реализацию, дорогие мои. Но вот, которое вы уверены в этом тупо успехе. Вот здесь это единственное, что я еще могу сказать. Аж покраснела, Аж мне жарко. Ну, правда, вот даже вот тут. Но здесь именно... Давайте еще... Ну, тройка жезлов, семерка пентаклей. Ну, ну это да. <смех> это просто подтверждение тем словам, которые худо-бедно да все таки пройдет Ну, грубо говоря, если вы... Это то же самое, что посадили семечко, и вы знаете, что оно вырастет. И вот какой-то такой момент, то есть на, на какие-то такие дела, которые успешную какую-то реализацию под себя могут иметь. То есть посадить какие-то цветы. Пос... Я не говорю, что все, я не говорю, что сейчас, да, на момент времени, потому что я в курсе, что не все цветы можно пересаживать летом поэтому возможно высадка чего-то возможно каких-либо растений возможно реализация какого-либо бизнес-плана проекты которые вам точно даст какое-то некое достижение понимание э, успех понимание и достижения целей и знаний тоже поэтому вот здесь именно на любое то что вы видите где вы видите потенциал ну вот это вот ко всему я бы сказала ну, здесь еще тройка желов, восьмерка пентаклей. Возможно, на какую-то сферу, которая уже давно как-то работает, либо уже давно и стабильно. То есть на это куда-то направлять свой потенциал. Поэтому, дорогие мои, ну вот, вот, тельцы, ну, короче, на то, что идет, то, что развивается и то, что удобно, вот здесь вот, давайте вот туда, ну, в любое, я бы сказала, детище, дело, чтобы вы не задумали, немножко, я бы сказала, бы по колесу, но еще если что, колесо также говорит о, э, не только о любом, но и о том, что именно конкретно подходит в данный момент времени, то, что актуально, то есть это тоже обращать, пожалуйста, внимание. Дорогие мои, вот, короче, как так. Тельцы сложно, сложно, тельцы, вот, не знаю, сложно как-то и мне как-то объяснить. Ну, вроде как, вот это то же самое, что как собака. Вот ты вроде как бы, ты как бы вроде бы хочешь сказать, я хозяин, хозяина, тебя так люблю, сказать ты не можешь. Вот здесь все то же самое. Поэтому. Направляйте, где видите развитие. Если вы хотите во, хотите нарисовать маркер, вы видите, как рисуется кра красивый маркер, рисуйте маркером. То есть вот какой-то такой момент. Возможно, также для некоторых людей такой момент. Подойдет момент, момент, слово поразит. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас? Кто у нас интересный близнец? О, близнецы. Рядом живущие у меня тоже близнецы есть. Давайте посмотрим, куда направить вашу энергию и потенциал с, 26, с 20 по 26 июля. Подождите, куда направить ваш потенциал близнецов с 20 по 26 июля? Верховная жрица, мне нечего сказать, дорогие мои. Интуиция, всему голова неизвестная. В То, что вы не знаете, но хочется попробовать. Это как вот, вот... немножко вот верховная жрица, это как девственница, которая но которая, если, если все будет пройдет нормально, скажет, мне нравится. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь также обращайте и направляйте, возможно, развитие ваших каких-то энергетических способностей, возможно, какого-то прорицания, ясновидения, прогнозирования принципе, прислушивайтесь к своей интуиции, это самое главное, потому что она вам, я так понимаю, ваш какой-то некий путеводитель с 20 по 26 июля, все будет не просто так, я так понимаю, возможно, какие-то подсказки, что вы, в принципе, логически не можете рассудить, но для вас это будет актуально, именно вот чувствуя, что вот я знаю, что надо так сделать, но головой я не уверен, либо не уверена, поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то так. Также в не... обратите и направляйте свой потенциал в неизвестное, в изучении чего-то непонятного для себя, совершенно нового, нестандартного, нелогичного. Вот здесь больше направление вашего потенциала и будет какое-то такое... А, <смех> а интересно а если войдете не выйдете <смех> дорогие мои если что-то во что-то втянетесь а не выйдете понравится может быть даже чересчур как-то там будет но будет интересно поэтому близнецы на попу приключения вперед верховная жрица вам в помощь интуиция возможно какие-то знания либо окунания в неизведанные для себя обстоятельства и ситуации возможно даже проекты поэтому близнецы спасибо вам вот такая для вас куда направлять ваш потенциал 20 по 26 июля давайте дальше Здравствуйте, кто выбрал у нас выбрал рака <смех> своей жизни, а возможно просто сам по себе рак. Раки, здравствуйте, куда направить ваш потенциал с 20 по 26 июля? Потенциал, энергию, что-то, что-то, что-что, с чем вы владеете? Короче, давайте, куда направить ваш потенциал с 20 по 26 июля? Страшно сюда, офигеть, шестерочка пентак. Дьявол. Это шикарно. Во власти. Дорогие мои, вам направить силы на то, без чего вы не управляетесь. Вот немножко, давайте я немножко еще плюса у нас со старшими арканами. Я в общем скажу, а потом по итогу, конечно же, финансовым планом немножко скажу. Потому что здесь, в принципе, страшно шутше. шестерка Пентакли, делал девятка Пентакли. На те дела, которые не терпят отлагательств, которые надо сделать, которые вот не хочешь, а вот надо, вот не хо... а вот, вот, вот все равно надо. И вот здесь именно дела ваши насущие, те, которые, возможно, отягочают, либо отяжеляют вас немножечко. И вот надо вот лучше всего направлять, конечно же, свой потенциал именно в это русло. Для тех дел, которые вас немножко, возможно, кого-то давят, либо кого-то смущают, либо, возможно, это то же самое, что вот ты не хочешь идти в банк оплачивать какие-то счета а вот надо ну надо и вот здесь немножечко это вот как мне мама постоянно говорит нет такого слова не хочу есть такое слово надо и вот здесь если у кого-то надо дорогие ну надо, надо возможно также посмотреть на свою финансовую составляющую, на то, возможно, какие выплаты, не выплаты вам делают, не делают, а возможно, какие-то задержки, либо что-то именно с денежными, возможно, фондом, либо с пенсионным фондом. Обратите внимание на эти какие-то вещи. То есть здесь вот направлять свой потенциал в денежном плане, в обогащении, то, что вы можете дарить другим, и то, что вы получаете от них, и, соответственно, возможно, на какие-то денежно-финансовые долги, либо обязательства. Но здесь то, что вот надо решить. Вот здесь, да, мне надо вот это, это сделать. То есть не тянем котика за всякие места это серьезно это серьезно но немножко по страшному суду и по диалогу. то есть дела насущные возможно если у вас с финансами да все вообще наять и в хорошем смысле хотя наять обычно плохом ладно но. то больше на дела которые не требуют особых конечно отлагательств возможно на дела семейного плана на свой семейный какой-то дом на какие-то такие потребности, что вот надо что-то сделать, помыть посуду, не знаю, приготовить картоху. И вот какие-то вот такие, возможно, также это на повседневные и бытовые, здесь тоже такой есть акцент, но те, которые вот не требуют как-то вот... Требует ежедневной работы. Вот, дорогие мои, ну, здесь вот как-то поежедневничать надо. Ежедневки мои. Ну, вот, короче, как вот такой вот направлять на свой потенциал, на отработку. Возможно, на, если кто там творческий, допустим, человек, и, в принципе, сейчас вот какой-то такой момент, да, то здесь на отработку, на посмотрение каких-то своих ошибок, возможно, в каких-то текстах, возможно, на отработку какого-то одного навыка, я бы немного даже в таком контексте бы сказала, да. То есть не не, не ходи не, здесь вот голубом по Европам это здесь не, не то это не та позиция. Вот перепроверить, возможно где-то вы какие-то ошибочки найдете. Вот возможно вот что-то вот, вот, вот детально, возможно как-то углубиться в какое-то такое. Возможно, изучение чего-то повторно. Я бы сказала немножко со, в, в, это, в контексте с дьяволом со страшным судом повторно что-либо. Вот здесь вот какое-то, ну, ежедневное обычно, конечно же, дела, но здесь на то, что не особо требует каких-то прям, на которых отложить никак нельзя. Вот. Поэтому, дорогие мои, это как умывание по утрам. Не, ну умываются, конечно, люди по-разному. Ну а так-то? Соответственно. -со -со -со -со -со -со -со Поэтому давайте, дорогие мои, ну вот, короче, какой-то такой момент. Спасибо вам, раки. И до следующей недельки. Так, давайте раков у нас так вычеркиваем. Давайте, здравствуйте, кто у нас лев? Львятки. Ребятки, ребятки, ребятки, давайте посмотрим, куда направлять ваш потенциал с 20 по 26 июля. Ох, ох. 20 по 26 июля, как у близнецов. Все вместе с близнецами уходим на интересную позицию под названием интуиция, под названием внутренние знания, под неизведанное. Но ну, давайте еще дотянуть. Ну, просто я посмотрю. У кого-то даже обострение, возможно, интуиция очень сильнейшая, я бы сказала, будет. Возможно, это даже ваша интуиция, либо ваш какой-то внутренний выбор подскажет вам. Ну, я бы не сказала в решении каких-то задач, но здесь как возможность глобальной... Как сказать-то. Если что-то решите по чуечке, то это изменит вашу жизнь напрочь. Но это какой-то такой шедевральный расклад, я бы сказала, какой-то такой момент. Поэтому чуечка, вот вам очень сильно на следующей неделе прислушивайтесь. Разрабатывайте свою интуицию как каким-либо способом, найдите способы в интернете, много что у нас в интернете есть, поэтому окунание в неизведанное также не особо логично, не будем, скроем, скроем, к особо нелогичным действиям, да, если так. Ну, я бы здесь сказала бы, вот должна у вас логика присутствовать как-никак. Вот никак у близнецов. У вас, ли, у вас львят, вот ваша некая энергия. Э -э, львят, давайте так. Лев, не зря же он львато э -э, Так вот, э -э, как же вам сказать-то? А если кто занимается ясновидением, то это вообще отличная, кстати, позиция. Ладно, для изучения всего нового, неизведанного, плюс вы у меня такие очень сильно энергетические, и я так понимаю, что вы даже можете влиять на какие-то другие судьбы и на какие-то другие вопросы э, в жизни других людей э, по поводу своего выбора. Немножко я от близнецов здесь, я бы сказала, энергетика даже отличается, хотя одна и та же карта, но я подсмотрела просто. <с <commercial> <с <moments> roster, у львов посмотрела, у близнецов нет. Но львы могут своими какими-то, я бы сказала, немножко действиями и Решениями, конечно же, надеюсь, решать какие-то даже другие судьбы, либо подсказывать что-то и толкать свою жизнь в мирное русло и в нужное русло для них самих. Поэтому, львы, прислушайтесь к своей интуиции, возможно, к неизведанному, идите туда, куда иногда страшно. И будет вам счастье. Поэтому вот и львы, вот направляйте в неизведно свою энергию, в то, что хотите, возможно, постичь в какие-то знания, в какие-то, возможно, эзотерические планы, тоже очень сильно хорошие направления вашего потенциала. Поэтому, дорогие мои, да, Давайте дальше. Чего-то у львов прям сегодня прям сильно жестко, жестко у львов, у жесткие очень сильно карты, аж жарко. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас девы? Девы, девы, ну девушки нет, девы. А вдруг мужчина? А, девы, давайте куда направить свой потенциал, свою энергию, свое внимание? Куда направить свой потенциал? с 20 по 26 июля. У нас все по-строгому. У Дев тоже. У Дев тоже. Дорогие мои, если вы увидели слово смерть, это не значит смерть. Пожалуйста. Я знаю, что такое может проиграть. Давайте к магу я еще немножко. Агась, Ну ладно, куда направлять свой потенциал? Хм. Возможно, для решения каких-то задач, разрешения каких-либо насущих дел, на то, чтобы что-то уже закончить. Поэтому, дорогие мои, заканчивайте чем-то. Возможно, <с> возможно, кого-то оставить, возможно, что-то оставить в прошлом. Здесь очень сильно хорошее направление, потенциала, чтобы что-то оставить, чтобы что-то для себя закончить. Для того, чтобы что-то для себя возможно также решить. Все-таки Почему? Ну, почему бы, собственно, и нет, если в таком сочетании, ну. Возможно, резко перенаправление энергии в разные русла, которые требуют от вас особого внимания, особой чуткости, тоже очень сильно э вам подходит. То есть, это то же самое, что не то, что занялась делами всеми одновременно, занялась первым, вторым, третьим, и прям вот сразу сразу, сразу. И вот здесь, вот, немножко вот такая вот момент энергии у вас и э направления вашего потенциала. Я бы немножко вот закончила вот здесь, начала здесь, потом закончила здесь, начала здесь. И вот здесь, вот как-то поэтапно. Поэтапное распределение дел, заканчивание с чем-либо, либо закончить уже с тем, что уже давно должно надо было покончить, закончить, и уже наконец-таки высадить. Я знаю, кто мне делает, поэтому я иногда говорю такие, да, поэтому вот. Что уже что-то, возможно, также для себя решить. Здесь потенциал очень хороший. В принципе, у вас помогу по десятке Пентагжи все есть. Возможно, также на что-то решиться. Либо от чего-то уже освободиться. Поэтому, дорогие мои, возможно, если дела какие-то прям вот такие поэтапные, выполнение поэтапное дел до конца. Это очень хорошее вот такое направление вашего потенциала. Не бывает начала без конца, правда? Поэтому вот какой-то такой момент у Дев сегодня. Сегодня это, это интересно, кстати, правда? Прям вообще шикардосик, Шикардой. Давайте дальше. Здравствуйте, весы, хаюшки, висяшки, висяшки, весы. Давайте посмотрим, куда направить ваш потенциал с 20 по 26 июля. Ой, куда направить ваш потенциал с 20 по 26 июля? Десяточку Пентакли, семерка Чаш. И семерка жен. Ну Давайте еще к семерке и все. И все, к шестерке Чаш завоеватели, мечтатели и интересные немножечко снобы. Здравствуйте, <свят> немножко, возможно даже как с привкусом занудства. Я это к чему? Я бы сказала это к тому, что десятка пентаклей, семерка чаш и семерка жезлов выпала. Когда обычно такое сочетание, то это куда с ваш потенциал? Ваш потенциал направлять на те дела, которые требуют так же, как у другого какого-то варианта безотлагательных решений каких-либо вопросов это раз также возможно на отвоевание на завоевание каких-то ваших идей ваших фантазий ваших каких-то планов здесь кто-то я так понимаю либо так будет делать либо так это придется вот возможно правда отвоевывать придется с вашей фантазией ваши какие-то эмоции Возможно, за кого-то заступаться. Но здесь направить потенциал в семью, в построение планов, также в, в ваш дом, где вы обитаете. Возможно, пере, как какую-то сделать переделку в нем, если какие-то такие задумки будут, либо были уже. Но здесь вот именно перенаправить, куда направить свой потенциал, это как, как же сказать там, по-русски так, что было. Но семью, детей, дом — это понятно. Отвоевание своего мнения, кстати, тоже, если что. На родных и близких. Возможно, вам стоит кого-то просто послушать. Да, возможно, как-то послушать придется чье-то мнение, с чем вы даже не согласны. На бабушек, дедушек, тет, дядь и тому подобное. На, на всю семью, если что. Но не забывайте о своих фантазиях, эмоциях и ощущениях и чувствах. То есть здесь так же, как, в принципе, весы балансируют, да и вот здесь вот я бы сказала балансировку, возможно, на чужое мнение обратите, обра я бы сказала, обратите свое внимание на мнение, возможно, некоторых окружающих людей, не только вашей семьи. Я бы не сказала там прислушиваться, просто обратите внимание. Возможно, также направить свой потенциал на, на построение своей какой-то концепции в жизни. также на поддержку кого-то из членов семьи. Поэтому, дорогие мои, но здесь... <гум> <гум> <гум)> да, здесь, здесь кому-то даже придется кому-то прислушаться к какому-то чужому мнению и столкнуться с каким-то взглядом на следующей неделе. Поэтому я бы не сказала, чтобы иметь в виду, как-то... Это то же самое, когда кого-то обидели, а ты понимаешь, что это неправильно. Это то же самое, когда тебя обижают, а ты понимаешь, что это неправильно. Дорогие мои, но ну здесь вас обидеть могут просто... Это Я, я уже, я почему-то для весов никуда направить свой потенциал, а именно вот... Немножко уже по-другому трактую. <смех> Я это чувствую. Поэтому, дорогие мои, возможно вам стоит понять чье-то мнение, либо чье -то интересное поведение близлежащего рядом человека. Поэтому, дорогие мои, возможно к мнению стоит как-то прислушиваться, либо просто понять. Поэтому, дорогие мои, вот какой-то потенциал, энергию в семью, в дом и все дела, в свои эмоции, фантазии, влюбленности. Ну вот я бы сказала, не забывайте особо ни о чем. То есть не надо в какую-то оппозицию больше идти. Здесь как-то больше надо стоит кого-то принять, нежели в какую-то вот идти, в какую-то контратаку какого-либо человека а, на следующей неделе. Поэтому, дорогие мои, ну вот короче у вас как-то контратак. контратака и все. Поэтому вот вот Весы услышали, я надеюсь, принимаем. Другие взгляды в вашей жизни, и все будет у вас чики пуки Поэтому давайте дальше: скорпиошки. Скорпиошки. Скорпиошки, давайте смотреть. Куда направить ваш потенциал? С 20 по 26 июля. Скорпионы. Так, девятка жезлов. Десятка мечей. Двойка чаш. скорпионом Девятка жезлов, десятка мечей, двойка чаш. Вот здесь похоже, как у весов, но немножко иначе. Вам придется принимать какие-то решения, какие бы они сложными бы ни были и не казались. Возможно, кого-то придется послушать, либо выслушать на следующей неделе. Я бы сказала, куда направить свой потенциал, на, то, на те дела, которые стоило бы закончить уже тоже так же давно, и те, которые отнимают у вас очень сильно много сил. А также на связи с общественностью вам бы стоило бы тоже направить свою, свою какую-то энергию. Угу. Я бы сказала, для некоторых просто надо выдохнуть. Вот здесь немного с привкусом десятка мечей, двойка чаш, шестерочка пентаклей. Кому-то просто надо стоило бы выдохнуть на следующей неделе. Ну, закончить чем-то и выдохнуть. Но здесь я бы сказала, посмотрите на ваше вообще, на ваш потенциал в общем плане. Немного, я бы сказала, у по девятке мечей у кого-то, возможно, энергии на все про все хватать не будет. То есть замахнулись вы на какую-то определенную работу, на определенный проект, а может и не хватить. То есть немножко, я бы сказала, куда направить свой потенциал, рассмотрите вашу энергию, рассмотрите то, что вы можете давать и то, что вы можете а, брать. То есть здесь на именно... Никуда направить, а рассмотреть, куда вообще, рассмотреть вообще ваш потенциал и вашу жизнь, вашу какую-то энергию на следующей неделе. То есть немножко здесь у кого-то не то, что надо, не надо направлять. У кого-то просто у кого-то хромать может их потенциал, этих людей. Я бы вот Скорпиону немножко вот какой-то такой момент сказала. То есть рассмотрите вообще ваш потенциал какому-либо делу. Не то, куда его направлять, но ну, куда направлять с общественностью, с людьми, с любимыми. Возможно, также просто дать какое-то тепло другим людям, либо какое-то общение теплое, возможно, какое-то даже неформальное. То, что... Возможно, даже с кем-то договориться, но как-то не то, что получится это и неформально. Лучше стоит договориться неформально, неформально. Вот здесь вот какой-то момент, так же, как у Овнов. Да, здесь это с нотками вот именно какой-то тепла, любви договариваться с кем-то, возможно, вести какие-то обмены, либо какие-то, возможно, денежно-финансовые задачи. Также ваш потенциал может отыграться. Но рассмотрите в принципе вашу жизнь, вашу какую-то энергию, куда она идет, куда она течет. Я бы немножко вот с таким сочетанием девятки жилов и десятки мечей я бы вот немножко вот намекнула бы вот так. Поэтому, дорогие мои, ну связи. Ты дал, я, ты дал, я дала, все отдали друг другу на финансы, на объединение, возможно, на... также на... на свою жизнь немножко по итогу, куда она движется. То есть вот здесь как-то немножко не то, что пофилососуй, просто обратите на это внимание. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам. Скорпиошки. Интересно. Интересно. На, на самый источник потенциала обратите внимание. ладенько. Давайте дальше. Здравствуйте. Кто у нас стрелец? Кто у нас такой интересный? Стрельцы. Куда, на куда направить свой потенциал с 20 по 26 июля? Стрельцы. Куда направить вам? Семерочка пентаклей, Король мечей. Руцарь мечей. Туз пентаклей. Дорогие мои, худо ли бедно, <смех> но направить свой потенциал лучше всего, если вы чем-то давно и каким-то делом занимаетесь, направляйте его туда. Вот каким-то делом, что вы очень долго думаете, что вы очень долго, возможно, даже кто-то здесь и терпит. Вот именно на те дела, которые вы уже давно, я бы сказала, делаете. Также, стрельцы, если что, такой намек, куда направить свой потенциал. Реализация ваших планов, реализация ваших гениальных идей, по вашему мнению, соответственно. То есть, на добивание какого-то этого вот то же самое, что вот прям очень хороший пример, когда кто-то хочет добиться от кого-то какого-то, Кла... вот классные у него проекты, хочет найти спонсора. И вот здесь все силы положить на то, чтобы добиться спонсорства. Добиться каких-то своих результатов, своих целей и идей. То, что вот это пойдет. Но вот стрельцы я бы немного вот целеустремленность это ваше все. Вот, направляйте энергию на достижение своих целей, именно на построение планов, на то, что вы уже кто-то здесь уже все выдумал, в принципе, куда-то вот уже все готово, главное, уже действовать. И просто вот здесь надо просто двигаться, надо просто что-то решать, что-то делать. И вот постоянно, я бы сказала, здесь рыцарь мечей как выступает, некий поджопник <смех> поджопник ваш собственный возможно кому-то поджопник либо поджопник соответственно вам чтобы вы реализовывали какие-то свои идеи свои проекты свои хотелки возможно какие-то чужие проекты возможно помощь в реализации кому кому-то чужих других проектов но здесь именно на добивание на такая целесообразность вот, вот, вот именно вот такая под какой-то потенциал у вас наилучший. вот как вот знаешь это вот то же самое как вот танк вот едет и ему пофиг он срубает все на своем пути вот здесь вот то же самое вот на срубание просто всех деревьев на своем пути всех кустов которых не нужных. И вот здесь вот именно как-то под... у кого-то поднажать, я бы сказала, вот ну, по семерке Пентаклей, королю мечей и по рыцарю мечей, кого-то поднажать в каком-то вопросе, у кого-то надавить... Возможно, но возможно, я не могу это не исключать, то есть вот здесь надо подторопить, возможно также вовремя что-то сделать, тоже может об этом говорить, то есть дела, которые требуют именно то чтобы делали их вовремя. Возможно, также не вот не откладывайте на завтра, что можно сделать сейчас, сегодня и прямо сейчас, если вы вот сейчас вот встанете и что-то сделаете. Поэтому вот здесь такой гиги-пуре и поджопник. Это вот идеально, идеально ваше направление. А куда? Я думаю, что здесь многие уже знают, куда им идти. Поэтому здесь вот здесь вот правда вот вот это вот этот вот вот этот расклад для стрельцов это вот реальная подпопка. <смех> подпопка, хлопнул по попке, чтобы дальше работала девочка. <смех> и вот здесь, если в каком-то непонятном смысле <смех> рассматривать. Но вот здесь вот именно вот такой поджопничек вам надо дать. Потому что здесь вот, понимаешь, здесь энергия и весь потенциал, он здесь направлен. И здесь люди занимаются, чем они вот, возможно, занимаются. Либо они как бы не, не, не туда, не сюда, либо у них планы, либо вот какие какие-то проекты в голове. Вот просто вот надо вот подтолкнуть и вот здесь толчок. Возможно также вы вы являетесь толчком и лучше вам сделать толчок для чего-то, для каких-то новых свершений, либо для нового проекта. Также и вам тогда. То есть если вы в принципе работаете целеустремленные, вот добиваетесь всего по этой жизни. То есть возможно именно этот э, потенциал энергии, эту энергию направить на поджогник кому-то другим. Да. То есть вы, возможно, также своим каким-то примером, каким-то своим таким целесообразным действием, вы э, подталкиваете всех к действию. Поэтому, дорогие мои, вперед действовать. Все. <с novice> Интересно. Ладненько, давайте дальше. Давайте дальше. А, здравствуйте. Здравствуйте, кто? Козерог. А, Козерог, здравствуй. Приветик. Ну что, давай посмотрим, куда направить Пашу потенциал. С Пашу 20 по 26 июля. Ой, кому-то не нравится видать орфографические ошибки. Шестерка пентра, Пентакли, тройка Чаш Королева Пентакли. Куда направить, дорогие мои? Ну давайте. Ну давайте еще после Королевы и все. И Король Чаш. У а если вы еще организатор чего-то, каких-то вечеринок, это вообще ваше. Дорогие мои, вот здесь организаторские способности ваши, какого-либо мероприятия, планирования чего-то, обогащения, снабжения кого какими-то ресурсами, других людей, своих людей, не знаю, приготовили ужин, это вот куда направить свой потенциал. если вы занимаетесь вот каким-то таким Примерно делом это ваше направляйте туда, потому что обогащать, снабжать, давать все от эмоций до реальных денег, кому-то здесь разыгрывание конкурсов, на каких-то своих мероприятиях. То есть, вот здесь именно козерогам направлять кого-то возможно снабдить какими-то вещами, какими-то, возможно, даже каким-то советом. Тоже можно, тоже можно, в принципе, сказать. То есть сделать жизнь не скучной. Также, возможно, куда направить свою энергию и потенциал, если не особо с общественностью, а если только, допустим, одна и занимаешься каким-то делом. То есть здесь, на, возможно, на веселье также оформление и прогнозирование своего досуга, либо досуга окружающих, возможно, на какое-то планирование каких-либо вечеринок, на каких-либо мероприятий, возможно, вот вот все, все везде надо сделать, и там, и там и везде пострел. То есть... Вот, возможно, если ваша жизнь наполнена тем, что вы что-то даете постоянно кому-то что-то, э, там, не знаю, для мужа ужин, для ребенка то-то, для вот так-то, так-то, у мужа для вот этого и этого, давания денег, а потом зарабатывание, потом снабжение, это вот такая вот неделя именно ваша, то есть снабжать. Отдым. Отдыхом. Возможно, дать кому-то отдохнуть тоже здесь может такое проигрываться. Куда направить свою, свою энергию? На, м -м -м, если кто отдыхать, то именно на следующей неделе спрогнозировать свой отдых. Тоже это прям вот в легкую если что, кому-то дастся. Либо кому-то это очень сильно надо будет. Поэтому... Ну, вот здесь для отдыха, для обогащения, возможно, для отдыха самой себе. То есть вам надо будет спрогнозировать отдых само себе, и просто отдохнуть. Да, здесь тоже может пойти вот именно какая-то отдых-передышка. Тройка чаш, четверка мечей, все равно. Не могу не сказать. Возможно, также эмоционально, возможно, от кого-то отдохнуть. Все сделала, всех обогастила, все. Засела за книгой, все отдыха. Мать, отдыхай. Мать, папка и все дела отдыхайте. Поэтому вот здесь, вот, немного для в общем плане. Давайте, куда направлять свой потенциал? На обогащение других людей, но и на обогащение себя обязательно. И, соответственно, даже в первую иногда очередь. Поэтому на связи с общественными, на подружань, на мужчин рядом, на мужа, на э, психолога своего личного. Если у вас кто-то личный какой-то психолог интересный, психоаналитик рядышком. Возможно, также на женщин. Обратить внимание на своих интересных а, трудностей. Вот. Возможно, вам надо, надо при этом поддерживать плюс еще мир, порядок. То есть здесь я бы сказала даже в каком-то таком контексте. А возможно прислушаться также к чему-то совету. Здесь тоже очень сильно понадобится. Это уже, уже, уже советы какие-то пошли. Но я бы немножко бы сказала еще в таком формате. Вот поэтому куда направить? На снабжение, обогащение всех и вся на этой земле. Это в общем каком-то таком интересном плане. Поэтому спасибо вам, Козерожки. Покеда вода. Следующая неделя. Здравствуйте, водолеи. Давайте посмотрим, куда направить ваш потенциал 20 по 26 июля. Водолеюшки. Колесница. Семерка чаш. Девятка чаш. Ну, давайте к девятке. Пятерка чаш. Нет, пятерки еще хочу. Дай, дай, дай, дай. Шестерка пентаклей. Так, дайте-ка я подумаю. Мадалейки, побудьте немного эгоистами. Вот здесь, вот немножечко, возможно, как побудьте немного эгоистами и посмотрите на то, что вы хотите. Вот здесь немножко, вот ваше. Вот куда направить свою энергию, потенциал? Направляете энергию, потенциал к тому, к чему давно уже хотелось, к чему уже давно стремилась но никак не было времени этим заняться. Вот вот постоянно это работа. Вот постоянно вот этот кошмар, вот эти все люди. Фу на них. И вот здесь я немножко сказала бы, вот... На то, что ты давно хотели, вот то, что давно хочется с вашей души, на то, что давно хочется вашей вашему кошельку, на то, что очень сильно давно хочется, но кто-то что-то постоянно не дает. И вот здесь, вот, немножко побыть эгоистичнее, то есть, вот. Я хочу сегодня попить, ну вот смузи, вот смузи я хочу. Вот работа работу пошла смузи, вот хочу попить смузи. Попей лишним не будет. И вот здесь немножко вот, побалуй себя любимую, либо себя любимого. Поэтому немножко, вот я бы сказала, здесь как какое-то стопорение немножко я из-за пятерки чашек лесниц э -э, подумала. Но здесь вот как будто вот... вот я бы не сказала, побудьте ленной женщины либо ленным мужчиной ни в коем разе. Но вот что-то обратить внимание на то, что вот давно вот в вашей голове крутится вот то, что давно вот вот хочу я, не знаю, в саму в баню, как здесь? как здесь, мужики интересные парятся, красавцы, красавцы во. На мужика, да, обратите внимание, ну, ну кому, если хочется? Я не сказала на мужика, но кому, если давно чего-то хочется, на какие-то свои вот... Вот это как вот самое, это то же самое, вот я не получаю вот это вот, на то, что вот хочется просто. Куда направить свой потенциал? На то, что давно хочется, но что-то либо кто-то постоянно не да. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь, а я по-другому не, не скажу, ну тут, допустим, хочется уже, наверное, нормального либо выходного, либо нормальных каких-то отношений, возможно, нормального жития, бытия, либо просто, возможно, посидеть где-то в парке. То есть немножко вот какого-то такого идеализма в своей голове и выполнения каких-то своих желаний и мечт. То, что давно хотелось, но при этом никто не дает и это я бы сказала тут важные условия колесница семерка чаш <свят> девятка чаш пятерка, пятерка чаш шестерка пентакли пятерка чаш и шестерка пентакли здесь соответственно энергообмен кого-то здесь печальный и здесь у нас и колесница также у нас небалансировка энергии но я бы сказала на, на, на, на самих себя и на свои желания на свои хотения вот туда свой потенциал дорогие мои Потому что без него никуда. Без вот этих каких-то своих желаний, своих хотений, своих выполнений, реализации того, чего пока вам как-то недоступно, либо что-то не дается. Поэтому, дорогие медовишки, спасибо вам. Здесь все ясно. Здесь просто все ясно. Поэтому все ясно, понятно. Люблю вас. Окей, до До следующей недели. Здравствуйте, кто у нас рыбки? А рыбушки. Рыбушки, ну давайте. Н нет, рыбы. Ладно. Куда направить свой потенциал с 20 по 26 июля? Рыб, ну ладно. Ну ладно, просто пачка перевернулась. Ну просто вот пачка. Я, ну окей. Я по три карты. Во много. На людей сразу говорю. Людей много, на людей всех. Все требуют вашего внимания. Вся, все, везде. Везде должна. Везде должна успеть. Везде должна поспеть, постреть и тому подобное. Если не должна, то должен. Дорогие мои, вот здесь подшельнику. Не присылаем, если вы не хотите свой номер вы светите на этом, на канале. Король и королева Жезлов. Дурак, императрица, королева Пентакли, королева Жезлов и принцесса Пентакли клей возможно также на новое интересное совершение которые возможно вам даст какие-то плоды какие-то свои результаты с кем-либо поэтому на людей которые рядом на женщин на мужчин а любого типажа любого типа я уже даже вот даже до такой степени говорю но кто именно зависим от вас и кто с вами на одной волне и вот здесь все чтобы все было сделано дорогие мои. это я уже по отшельнику под драку говорю и по королеве жезлов обязательно должна все везде поспеть везде успеть и никуда не не, не рыбнуться вот здесь рыбкам какой-то вот знаешь рыбкам какой-то такая не то что там потенциал не потенциал а вот здесь обязана и должна все сделать вот как ни крути как не хошь а везде немножко именно с королевой жезлов императриц королевой пентаклей и вот в таком сочетании с дураком и с отшельником вот даже если не знаешь иди вот иди, вот никак не сворачивай. И вот здесь немножко... Вот, это похоже на... Э, у кого-то тоже так, примерно такой же... Либо козерог, либо стрелец. А, стрелец. У кого-то примерно такого же типажа расклад был. Чтобы не шагу назад, ни шагу вперед. Не шагу назад, а только вперед. И вот здесь вот для рыб это вот такое единственное направление вообще вашего потенциала. Возможно реализация новых проектов, для реализации тех проектов, в которых вы видите свой потенциал развития. Так же, как и у другого, кстати, варианта. На людей, которые могут прилагать как-то как поддержку, либо как-то развивать это все. Здесь Король Жезлов, Королева Пентакли выпал. И также Паш. Возможно, обучение чего-либо. Себя, собственно, тоже. Возможно, для как-то куда-то углубление в какие-то моменты в вашей жизни, то есть поиск каких-то знаний тоже очень сильно. Вот направляйте потенциал не шагу назад, шагу, а только вперед. И вот здесь это какое-то вот единственное такое для вас направление, вашего потенциала, я бы, я, бы даже, я бы даже лучше бы даже и не сказала. Поэтому, дорогие рыбки, ну идите. Главное идти, а там посмотрим. Но здесь и люди не глупенькие. Здесь люди продуменькие, продуменькие, поэтому давайте, дорогие мои, спасибо вам, да, заряда, заряда аккумулятора и у меня, и у меня, поэтому, дорогие мои, спасибо вам за все. Спасибо вам за все, и дабы не светить своим номером, можете не присылать мои, с, с, с, ваше сообщение в Вайбер. Поэтому желаю вам всего самого лучшего. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поэтому всем на встречу, всем пока, пока, пока.